вся реформа направлена на то чтобы в системе управления и в системе взаимоотношений всех субъектов которые занимаются сферой спорта должна возникнуть ясность логика и прозрачность отношений и это все должно коррелироваться с международными правилами в жизни в этой сфере и должно происходить все понятно для обыкновенного человека Потому что, если, например, международная федерация в каком-то конкретном виде спорта работает напрямую исключительно только с национальными федерациями внутри страны, то попытки между ними всунуть любой государственный орган как посредник, она бесперспективна. Просто потому что правила написаны жизни по-другому. Контролируемый человек — это, это госчиновник, был в советское время, вот туда тихонечко перетаскивали с правдами и неправдами полномочия, которые по международным правилам только у национальных федераций. Международным делегированы только национальные федерации. И там начинаются тогда такие вещи, как утверждение составов национальных сборных, утверждение тренера национальных сборных. Начинается нормирование в национальных сборных, сколько же денег надо тратить на аптечку. И что в аптечке должно быть сложено. Ну это абсурд, правильно. Государство в лице уполномоченного органа, исторически так сложилось, нам, нам навязывает вот этих вот посредников. И речь идет о том, чтобы убрать из всех аспектов, не только хозяйственных, а и чисто спортивных, всех посредников, которые не нужны.